Очень много эффектов, очень много эффектов Ничего не понятно, это просто какой-то клип Шикарнейший переход Очень красиво, очень красиво Но это вообще трэш привет я шок сегодня мы заказали 7 мувиков в разных ценовых категориях от самых дешевых за 300 рублей до самых дорогих от профессиональных студий. я не смотрел ни один из этих роликов и моя задача разгадать стоимость каждой из этих работ у нас 3 мувика до 500 рублей 3 мувика от 800 до 1200 и один мувик за 4000 рублей но есть также челлендж одна из работ сделана на телефоне мне с тобой нужно будет найти его давай сыграем в игру записывай для себя прайсы к мувикам и к концу ролика напиши в комментариях глянем кто будет ближе всего. Всех. Кстати, прямо сейчас в моем телеграм-канале разыгрывается 3 АВП Хаппер ссылка есть в описании Вот наши 7 мовиков, со мной в Дискорде Игорь, который занимался закупкой всех этих мовиков, общался с мувимейкерами. и, понятное дело, он только видел и знает стоимость каждой работы Привет, Игорь Привет, привет, очень интересно, сколько ты сможешь отгадать Да, я уже подкатывал свой блокнотик Так, до 500 рублей, я думаю, что это будет очень легко а вот тут уже под вопросом А это, я думаю, просится в глаза прямо сразу же Ну а самое главное, какая-то из работ будет сделана на телефоне И мне нужно будет отгадать, какая из Давайте я вам покажу вообще, что мы должны получить Сейчас у вас будет демка самих моментов <тасплёк> На последних секундах прям, когда они уже все есть <Слышать> <Слышать> это хайлайт, это хайлайт, айси, да? Да, то есть я сначала сделал Ace, потом сделал Ниджи Diffuse. И самая главная задача моего мейкера объединить эти два с абсолютно разных момента в единый ролик. Посмотрим, кто как справился с этой задачей. Интересно, авторские права есть на этой музыке? Красивые субтитры, красивая картинка. Но пока ничего не произошло, а прошло 22 секунды. Первый kill, красивый пролет, красивое небо. Это очень красивый ролик. Но я не вижу в этом ролике демонстрации того, какой я сильный игрок или какой я слабый. Это просто красивые пролеты. Сейчас я делаю ниже дефьюз 1 в 5, но ролик не передает это. Шикарнейший переход. Наверное, сразу можно ставить десятку этой работе. Первый ролик мы посмотрели, и я могу записать его с уверенностью, что это не 500 рублей. Это либо 4000 рублей, либо 1200. Я все-таки запишу его в... В 1200 рублей Так, мовик номер один я записываю сюда Второй у нас мовик И смотрите, тут есть а, спорный момент Почему-то у меня на компьютере очень странные цвета Вот, тут зеленый цвет И поэтому мы загрузили этот же ролик на YouTube И здесь уже не зеленый цвет будет Здесь красный Я не знаю, что с кодеком этого ролика Но если ты меня смотришь, мовимейкер Пожалуйста, посмотри, почему на разных э, плеерах разные цвета Ладно, давайте смотреть Возможно, это и есть момент того, что... Он снимал на телефоне это все дело. Очень много эффектов, очень много эффектов, ничего не понятно, это просто какой-то клип. Неприятный, ну такой, очень дефолтный шрифт, который указывает ситуацию. И не передается атмосфера ниже Дефьюза. Напря... Нет напряжения. Мне лично эта работа не понравилась. Но она мне понравилась, если это стоило 500 рублей. Поэтому я так и сделаю. Я запишу то, что этот мувик... Стоит как раз таки до 500 рублей Так, мувик номер 3, давайте запускать Так, 4 секунды, не было никакого материала Очень красиво, очень красиво Такие приятные цвета Он использовал мой голос с демки Кто это? Он хорош Он решил поступить иначе. Все вставляют сначала ace, а потом ничьи diffuse. Он сделал наоборот. Я не знаю, тут мало драйва. Тут нет громкой музыки. Но он хорошо показывает моменты самих выстрелов. Ой, красиво, красиво. Слушайте, ну, мне кажется, эта работа похожа на ту, которая сделана в телефоне. Потому что она какая-то слишком простая. Я записываю Мовик 3, как сделано на телефоне. Тут какой-то логотип. Я не верю, что студия сделала это за 4000 рублей. Просто не верю. Если у человека уже есть свой логотип, это точно. Это точно не 500 рублей. Я упираю, наверное, то, что это сделано на телефоне все-таки. И Мовик 3 я записываю от 800 до 1200. Только из-за того, что у него есть логотип. Мовик номер 4. Ну это вообще трэш. Он использует мою демку со стрима. Это с телефона. Это, это очевидно с телефона. Это тут даже думать нужно. А представьте, это s 4000 рублей. Ха. Не, ну это с телефона, это очевидно. Это очевидно. Он не может игру запустить, это же логично. Пошел, пошел, второй. Это еще и музыка с авторскими правами, вообще, ему вообще не интересно, какие авторские права, о чем то В общем, мувик номер 4. Он точно до 500 рублей, и он точно сделан на телефоне. Я уже вижу какую-то связь и Возможно мы ответим в каком-то пункте Точно правильно На ксфл вышел большой апдейт по бонусной системе Теперь появился второй баланс И он называется бонусным Чтобы получить бонусом 45% от суммы депозита Вам нужно зайти в кнопку пополнить Ввести мой промокод шок в реферальном И в секретном ввести шок бонус Теперь при условно депозите 1000 рублей Вы получаете на настоящий баланс 1000 рублей И на бонусный 450 И все что у тебя остается это отыграть этот бонус Для этого разработчики сделали наглядную Цифру, сколько осталось еще отыграть. Например, примеру, у меня эта сумма 945 рублей. Нужно уточнить, если я отыграю эту сумму, то я получу не 157 рублей балансом на свой настоящий баланс, а все 945, а может быть и больше. То есть вы можете приумножить ваш бонусный баланс, который вам подарил сайт, и вы никак не рискуете своим настоящим балансом. Ставить в краше можно только от коэффициента 1.5, в дабле без ограничения, в колесе без ограничений, а в джек-коде вовсе отсутствует система бонусного баланса. Время отыгрыша секретного кода ограничено, и оно составляет 48 часов. Ссылка на сайт, промокоды, и более подробную информацию вы можете найти в описании этого ролика. Мувик номер пять. Ну, пока не рыба, не мес. Очень простенько, мало эффектов. Гранату уже второй человек так делает Не показывается, ну где напряжение Ребята, так один в 5. Нет, я считаю то, что это точно не 4000 рублей А вот насчет вот этого Мне кажется, он как раз и стоит и 800 рублей Чтобы сказать 500 рублей, это прям перебор Давайте мой V5 запишем все-таки вот сюда Если что, я потом переделаю Я напишу здесь спорно Авторские права опять, я не знаю, как мы этот ролик будем монтировать. Очень темные цвета. Это 500 рублей. Так, Игорь, подожди, у меня у меня все черное. У меня эти типа, все черное. Это нормально? Посмотри, пожалуйста, у себя. О, да. Это нормально, да? Да. Ой-ой-ой, ой, что я могу сказать? Конечно, это 500 рублей Мулик номер 6, я записываю тебя сюда И в итоге, если я все правильно сделал Сейчас у нас остается самый дорогой за 4000 рублей Давайте смотреть Это вообще что? Чей это там друг появился в сети? Что это? Я ошибся где-то Это не может стоить 4000 рублей А, это мой стрим был. Что это? <laughs> Что за трэш? Я извиняюсь. У кого-то проблем после этого ролика? Не, не, не, не. Первый. Он просто зашел в дымку. Это, это очевидно 500 рублей. Блин, ребята. У меня есть хорошие новости. Мы теперь знаем точно 3 мувика за 500 рублей. Чтобы вы понимали, сейчас у меня качество как будто 240p, я без шуток. Ладно, мувик 7 это явно не то, что нам нужно. Но место то нет, мувик номер 7. Он 100%. Нам нужно менять какой-то из мувиков, надо пересматривать. Мувик номер 2. Ладно, ладно, ладно, давайте по факту говорить. Там много работы с небом сделано, это очевидно стоит больше. Я убираю мувик 2 отсюда и э, вставляю вот сюда. А мувик, который мы сейчас посмотрели, мувик 7, идет сюда. В итоге, я точно знаю 100%. Мувик номер 4 100%. Мувик номер 6 100%. Мувик номер 1, я думаю, что он стоит от 800 до 1200. Да, я думаю, я думаю, что это самый похожий мувик, который может стоить 4000 рублей. Я его все-таки пихну вот сюда, мувик номер один. Мувик номер три 100%, мувик номер пять 100%, мувик номер два тоже 100%. Получается вот так, я во всем уверен. Все, Игорь, мой вердикт. Вот такой. Так, так, так, так, так. Начну с хороших новостей. Все мувики до 500 рублей. Ты отгадал правильно? Кайф, да, супер. Но есть и пара ошибочек. Слушаю. Первую ошибку, я думаю, ты исправишь очень легко. Мувик, который сделан на телефоне, ты отгадал неправильно. А, это мувик номер 7, а, получается? Именно так. Номер 7, просто. Ладно, все остальное правильно? Был бы рад сказать, что да, но Нет. Нет, нет, мувик за 4000 ты не отгадал. Что? А что тогда за 4? А давай попробуешь еще один назвать, а потом я тебе скажу. Что тогда стоит 4000? Ну я не верю, что это может стоить 4000. Просто не верю. Только не говори, что вот этот мувик, где цвета меняются каждую секунду, это 4000. Из-за неба, из-за этих спецэффектов, серьезно. Ну, наверное, мувик 2 стоит 4000 рублей. Да? Да, мувик номер два стоит 4 тысячи рублей Скажу тебе так, я отдал бы за мувик номер один 4 тысячи рублей Слушай, ну классная история, ребят, напишите в комментариях, кто как отгадал Если что, то не постаново, я правда не клянусь, ничего не смотрел до Это все мы собирали только через Игоря Вот так вот, получается две ошибки, да, у меня из семи? Да, да-да-да Я думаю, что это классная история Если вы хотите второй такой ролик, мы можем это сделать Просто напишите в комментариях, поставьте лайк и мы это запишем в Знак благодарности ребятам, которые делали эти мувики, мы оставим в комментариях комментариях людей, вы можете к ним обращаться и заказывать. Поддерживаем мувимейкеров. то, что после этого ролика у них будет большой наплыв, поэтому поспешите пока не поздно. Ну что ж, дружище, я тебе советую посмотреть мой другой ролик, к примеру тот, где мы повторяли один и тот же раунд на протяжении всей игры на DAS 2. Просто тыкни по этому ролику на экране, и ты попадешь на него. До следующего ролика, пока.